знает какой приз за победу в этой гонке не знаю, овечка Дольни. я хочу сашуик не будьте так уверены, овечка будь моя почему ты так хочешь выиграть чтобы вы не сделали из нее сашлык, у вас нет шанса против этой тачки мы их обманем как, ты поедешь за мной и перекроешь им трассу Круто. Ну что ж, считай, что ты проиграл. Это мы увидим в следующей серии.